мая На всесоюзном смотре художественной самодеятельности в городе Ленинграде Женя Онегин занял первое место. Виртуоз исполнит на баяне свои вариации «Ой, то не ветер ветку клонит» и этюд Шопена. La mitad de trigo, la ramita de mi sueño se me ha perdido contigo, la esperanza de tener los labios de la otra vez, pues su amor ya me ha dejado, pues su amor ya me ha dejado y solamente ha quedado. Ese recuerdo te Давненько, вас не было видно давненько. Служба, Иван Семенович? А, ну да, ну да, ну да, каждому свое. Надолго пожаловали? Да нет, вот своих заберу и на юг, к теплому морю. Вот значит. Так точно. Дело, дело. Дело. Не сомневайтесь, лучше за тарахтелкой пригляжу. Спасибо, Иван Семенович. Блять. зачем разрешили? Ну, не умею ее ругаться, ты же знаешь. Мама сделала ему замечание, разве его словом проймешь? Ну, ничего, я с ним поговорю. Н -н -н. А мы уедем. Вернемся, ее не будет. они едят много и быстро. Есть хочешь. Угу. Потом. Дай на ребят посмотреть. Они спят. Я соскучился. Доброе утро, Нина Константиновна. Доброе утро. Почему так рано? Разве вы дадите поспать? Прошу прощения, виноват. Mm -hmm. Тут уж. Молодо выглядите, мама. Иди, готовь завтрак. Ступай, голубчик. Не спишь? Шишига водяная. Пить и писать. Сейчас. Товарищ командир, Писпей герой. Рано еще. Что придумали? Да тоже, что и раньше. Аленку к моим напарное молоко в деревню, Димку к морю, в детский санаторий РКК. Ну а мы Станей в Севастополе. Хорошо придумали. Раскидать детей по разным углам. Я никогда. Мама тогда была гражданская война. Голод, разруха. Вот и держались всей семьей вместе. Я своих детей не бросала. Мамочка, да кто же их бросает? У Димки коленки больные. Его лечить надо грязьями. важных родителей нужно уважить. Они валенки души не чают. А я ее не люблю, по-твоему. Мам, ну при чем здесь ты? Вот именно я у вас всегда ни при чем. Может, вы тоже в деревню поедете? Вам будут рады, отдохнули бы на природе. Ремонт без хозяина закончили. Ты перед отъездом не забудь дверные ручки на место. Опять обижаешься, мам? Да не обижаюсь, я просто... Нельзя в такое время семью разбрасывать. А какое такое? Схожу-ка я за чайником. Я вспомнил, С приездом. Слыхал? О чем? Шмидта взяли. Как? Не знаешь, как берут? За что же? Значит было за что? Когда? Дня три назад. <как> Юрий Иванович честнейший человек. Да ладно, Брагин. Дыма без огня не бывает. Знаешь, все эти поездочки за границу. Да что, он сам ездил, что ли? Его в командировке посылали. Ну вот, и доездился. Анька его тоже расфуфырилась. А это здесь при чем? А при том, Брагин, скромнее надо быть. Понимаешь? Скромнее. Да. За связь с врагом народа, знаешь? Ты смотри, уже ярлык приклеил, сволочь. Полегче, брат. Да пошел ты со своими советами. Полегче! Сгинь! Вась, ты чего застрял? Здрасте. Ты про Юрия Ивановича знаешь? Mm -hmm. Почему не сказала? Хотела потом, не сразу же. Канни заходила? Mm -hmm. Почему? Я по телефону с ней разговаривала, она сказала, что вот так вот несчастье случилось, а и все. Почему ты не зашла к ней? Вась, честно говоря, боялся, как бы, тебе не повредить. Постой, ну куда же ты, а завтрак? Ох, Танечка, да играется ваш муж. Куда Ох, вы все да пропали? Ася узнал про Шмита, наверное, к Ане поехал. Правильно сделал. Вот вы... Старая партийка, а рассуждаете, молчите, нечего вам сказать. Что-то вы осмелели, Полозов. Да, я смелый. Когда дело касается защиты Родины, когда великий вождь, товарищ Сталин, борется с врагами. Это для вас, а для меня просто Коба, товарищ посылки. Мама. Какой такой Коба? Коба, Коба. Здравствуй, Аня. Привет, Юлька. Что происходит? Про Юру я знаю. Ты мне скажи, почему вы здесь, на улице? Пришли двое, сказали, что побралась к утру из квартиры. Когда? Сегодня? Вчера, поздно вечером. Я вот собрала самое необходимое. А утром сказали, чтобы сидела и ждала машину. Так, давно они приходили? Они и сейчас. Там инструменты Юрины. Так... Мама, мамочка, не надо. Что нужно, товарищ? Я хотел бы знать, по какому праву вы выбросили на улицу женщину с ребенком? А по какому праву вы... Если вы мне сейчас же не предъявите постановление райсовета о выселении, то я вас спущу отсюда по лестнице, всех вместе или по как вам будет угодно. Я лучше милицию вызову. Минуточку. Одну минуточку. Мне сказали, что эта квартира будет за мной, а гражданке... Шмидт. Да-да, а -да, гражданке Шмидт будет предоставлено другое жилое помещение. Ордер на вселение у вас есть? Нет, пока нет. Ну так выматывайтесь отсюда, к чертовой матери. Возможно, произошло недоразумение, вот товарищ комендант уверил меня, что эта квартира свободна или, во всяком случае, освобождается. Я этого так не оставлю. Я до тебя доберусь, сукин сын. Никола... Николай, степан Степанович. Николай Степанович. Всего боялась, если он вернется, Ой. где же он нас будет искать? Ведь он вернется, я правда? Я не сомневаюсь в этом, Аннушка. Давай подумаем, что делать дальше. Что делать? Что делать? Ой, что же я все о себе, о себе? Как вы, как Танечка? Да как у нас дети. все в порядке, вот видишь, в отпуск приехал. Да, мы же вместе собирались. О господи! Слушай, может Юльку к нашему в деревню отправишь? Тебе бы было легче одной. Мы должны быть вдвоем. Э, ну хватит. Я убит. Вставай, вставай. Герои не умирают. Пошли, пошли! Носочка на себя тяни! В чем дело? Почему опять посторонние манеже? Сколько можно говорить одно и то же? Половский! Все, что и то мотоциклы испугались! А если них завтра над ухом стрелять начнут? А? Семёнов, Максим, центр манежа! Быстрее! чтобы каждый день приучать лошадей к выстрелам. Понял? Всем лошадей держать покрепче! Разрешите обратиться, товарищ полковник. Вашка! Брагин! Здорово, дружище! Ну вот, дружок мой туркестанский, прошу Браве любить желаю. и жаловать. Брагет. Вместе жарились Браве. под солнышком жарким, Брагет. вместе холодали Браве. Браве. по ночам Браве. в пустыне. А ты к нам? Какими судьбами-то? Да в отпуске я. А я... Э, что ж за умник отпуск сейчас разрешил? А что, разве есть приказ об Эх, Да нет такого приказа, но голову-то надо на плечах иметь. Это кто ж такое время отпуска-то дает? А знаете, хлопцы, каким легким рубакой был Вальсю Брагин! Почему же это был? Че, не забыл и щас? Урмакин! Кашку и коня батальонному комиссару, а мне Орлика! у меня василий ма -а! Молочага, ты, Брагин, молочага. Не ожидал. Уверен, не ушел бы из кавалерии, сейчас бы полком командовал. Так ведь ох, изменил я... ты нам, Брагин, ох, изменил. Танки самый современный род войск. Да слышали мы все это. Танки, танки. Ты на своем Оф. танке через лесок пройдешь? Нет. А через озеро переправишься? Нет. А я за хвост уцепился и переплыл. и на том берегу. А снарядов не подвезут. А горючее. И что твои танки? Голое железо. О, в современной войне О. такого не должно быть. Вась, да, на современной войне все может быть. Думаешь, будет. Она уже идет. Вторая мировая. Не паникуешь? На людях молчу. А тебе вот что скажу. Замерение у нас с ним на время. Мы Гитлеру поперек горно стоим. Вся Европа воюет. Разве не так? Не все так просто. Эх, <социт> да ты не тревь, не дреть. Поезжай в отпуск, отдыхай, если что успеешь вернуться. Мы его у самой границы размолотим к чертовой матери. Трудно с ним будет, силен сволочь. Вася, ну когда нам легко-то было, когда? В Туркестане? Или тут прошлогодней зимой с финами? Я тебе вот что скажу, Вася. Наше молодое счастье мы стальными клинками оградим. И вот о чем с тобой потолковать. Хотел. Не надо, Вася, не надо. Не начинай ты этого разговора. Я ведь сразу понял, чего ты такого крюка в наш лагерь, да. Так и что не веришь, что Юрка Шмидт как был, так остался честным человеком? Да почему не верю? Я Юрку Шмидт! Ну так давай по старой памяти махнем кирмала еще вдвоем, а? Боюсь я, Вася. Сам знаешь, никогда ничего не боялся, а тут боюсь. Да ты пойми, перед великой дуракой сгинуть за непонюх табаку, не могу! Права не имею! Потребуется аттестация! Там наилучшую на рожон, не полезу, не обессудь! Слудемный наш братишка, не весь народ! Придав голов, не вешашься, гредеть перевод! Весь Знак бы песни прежних дней. Я горы, долы леса, И милый взгляд забыл. Зачем же ваши голоса мне слух мой сохранил не возвратите счастья мне, хоть и ты шед со с ним промелькнувшей стоит. Я давно Не прерывайте Ж я молю Высна Души моей И слова страшного Люблю Хорошо-хорошо, да. не буду. Аннушка, еще чаю? Нет, спасибо вам большое. Юльку укладывать надо. Да-да, войдите. Извините, пожалуйста. Открывал консервную банку ножом и, знаете, пропорол. А дома ни йода, ни бинта, ничего. А. Мутит меня. Йод у вас есть или перекис? Ну, побыстрее проходите. проходи. Ой. Извините. Идемте к свету. А что вы такой бледный? Кровь боитесь? Выходит так, вы знаете. Ой, кружится голова и все. Ой. Ну, спокойно, спокойно. Не дергайтесь. Тоже мужчина. Спасибо. Руку выше поднимите, крови все залили. В темном темном лесу, в темном черном замке жил страшный черный волшебник. Волшебник убашенный, страшный ворота. <смех> Обедь за свою. Мам, ну что ж такое, мальчишка сказки какой-то боится, а? Ну, все, все, все. Ладно, вот, идти, там уже все закончено. Димка, Пойдем, Юленька. Всего темноту загнала и мрачный черный замок превратился в прекрасный светлый дворец. Ну чего ты Но испугался? начнет забывать, в темном, темном лесу бурашки по коже бегут. Страшно мне, страшно, и все. А мне не страшно, а мне не страшно, потому что ты маленькая Или когда не была в темном лесу. А ты был? Да. Когда? Во сне. Ты мой хороший. Спасибо вам огромное, Анна Викторовна. Знаете, что я вам хочу посоветовать? От чистого сердца. Вы знаете, напишите письмо товарищу Сталину. Прямо товарищу Сталину. Спасибо за совет. Так, мало так. С мужем своим я никаких дел не имею. Он сам по себе. Я сама по себе. И отмежевываюсь я от него на все сто процентов. Ну, и так далее. Ну вот. И живите себе спокойно. Мы пойдем. Мы проводим вас, Аннушка. Полозов. Иди на место. Я-то расселся. И Извините. Спасибо за помощь, конечно. А? И картошку убери из ванной. Мне, Василий Федорович, не очень-то, когда тут по квартире голые женщины ходят. Для этого баня имеется, а стирать ей в корыте можно. И вообще, если что, я к вам сегодня не заходил. Угу. и до востребований, хорошо? Счастливо. Спасибо вам огромное. Я с тобой не прощаюсь. Хорошо. Завтра позвоню, если успею, заеду. Пиши, обязательно! Ты <сосит> что, болят мои раны, болят мои раны глубокие. Одна я нарывая, другая забиваюсь, отвести покоя не дают. Эй, э, мил человек, что это вы, Иван Семенович? <сосит> опять обознался, не узнал штасского? Быть богатым, Василий Федорович, у меня глаз легкий. Я помню, вот так-то напророчил купцу Холмову. И что ты думаешь, разбогател? Да, ненадолго, правда, при самой революции аккурат дело было. Смеетесь. да, смеетесь, смеетесь, а вот попомните, какое нынче число? Уже 17 июня, вторник. Спасибо вам, всего доброго. До свидания. Товарищ батальонный комиссар, пройдите, пожалуйста. Спасибо. Разрешите, товарищ бригадный комиссар. Ходи, Вася, ходи. Рад тебя видеть. Проходи. Садись. Спасибо. Рассказывай. Я 16 июня в отпуске. Заеду к своим в деревню, а потом на юг. Алексей Армадович, вы Шмидта помните? У нас в бригаде служил в Туркестане. Шмидта? Да, Юрий Иванович. Что-то не припомню. <свист> Тебя вот помню, отца твоего помню. Могучий мужик. Как он добрался тогда до нас с чемоданом мороженых яблок? Алексей Рмалович. шумит честнейший и преданный партии человек. Арестован. Да, дня четыре назад. Но я уверен, что это чистейшее недоразумение. Надо только разобраться в этом. Захотеть разобраться. ты сорок Семен? Да, это я. Я вот тебя... По какому делу? Тамас задержан Шмидт, Юрий Иванович. Да, вот такое сочетание. Что с ним? Хорошо. Перезвонит. Спасибо, Алексей Ермолович. Родителей-то своих давно не видел? С прошлого года. А вкусная эта штука, мороженая Антоновка. Я вам пришлю. Да на ну что ты? Не надо. Да. Да. Да. Ну спасибо тебе, спасибо. Так да, какая там рыбалка? Спасибо. Плохо дело. Почему? Потому что дружок твой виноват. Мало того, он во всем признался. В чем признался? В умышленном распространении провокационных слухов. О неизбежности скорой войны и непременном нападении на нас гитлеровской Германии. И ничего нельзя сделать. Пока нет. Алексей Армалович, а если это не слухи? Он же был там недавно в командировке, все видел своими глазами. В том то и дело, что был. Но Шмидт, военный инженер, мог не ошибиться. Его не в этом обвиняют. А в чем же? Но ну, если он прав. Все. Да. Разговор кончен. Разрешите идти? Вернешься из отпуска, зайди ко мне. У меня еще одна просьба. Слушаю, дело в том, что семью Шмидты пытались выселить из квартиры. Хорошо, я прослежу. Этого не будет. Дай бог, чтобы этот твой друг ошибался. Это кто Ой. к нам пришел-то, а? что, не разбогатели еще? Ребят, да нет пока. Алло. А жаль. Вот, садись, а то вы как в старое доброе время ну, давай давай. на чаек бы пожаловали. Ну, откуда у тебя, у крестьянского сына, купеческий замаш? Ну, ладно тебе ворчать -то. Спасибо, Василий Федорович. Я пошутил, Татьяна Васильевна. Ну, смотрите, Иван Семенович. Ну, дай вам Бог счастливой дороги и благополучного mm. возвращения, Татьяна Васильевна. Спасибо. Спасибо, Иван Семенович. Всего доброго. Всего доброго. зашли в кровель захлебнуться. Один. Оу. принимай. Так. Опа. Что-то что, куда... Шапочку снил. Так. Так. так. Я только что здесь вертелся. А ты не видела? Простился. Ну что, не появлялся? Так, вот что. Вы посидите здесь, а я пойду Господи. поищу. Давай, давай. Успокойся, Степа, давай, я, я стало страшно, Все когда хорошо. я все-все -все Ты молодец, молочага. Вроде ты можешь нас потерять, мы никогда не потеряемся, мы всегда будем вместе. Пошли. Ну вот мы и пришли. Да? Беги к маме. Мама! Грянь! Вот. Трянь, я тебе Я бурый медведь, кто это там плачет? -хо -хо -хо -хо. -хе -хе. Все выше и выше и выше стремим мы в полет наших птиц. И в каждом пропеллере дышит Подумали. спокойствие наших границ. На ну, всех Там в лесу за врагом. Он хотел тебе доказать, что не трус, что не боится темного леса. О зверь, ушлепнула. Да уж. Ты прости, вас, нервы все проклятый. И совсем. То едем, то не едем. Да еще вся эта история со Шмидтами. Знаешь, Танюшка, мне иногда кажется, что ты как-то легко живешь. То я? Ну да, чтёк, бездумно, без напряжения. Вот с Димкой сорвалась сегодня. А Саней? Ну как можно столько дней было к ней не заходить? Да бабусь бога, я легко живу, на мне двое детей, дом, семья, готовка, стирка, базар, магазин, попробовал бы сам. Даже... я же не об этом. А я об этом, Вася, понимаешь, об этом. Я женщина, а не боец хозвода. И уж если у меня семья, то мне нужно, чтобы у меня мужик был в доме. Чтоб заботился обо мне и был со мной, а не появлялся, как ясно солнышко в Ленинграде, два раза в году. Вот тогда у меня хватило бы нервов подумать о чем-нибудь другом, кроме семьи и детей, понял, товарищ Брагин? Таня. Я не хочу ссориться. А я тоже, но ты все-таки подумай, что ты говоришь. Думаешь, я не волнуюсь за Аню? Нет, ну, конечно, ты во многом права. Еще бы. И очень нужно было вас давно вас привести в гар гарнизон. Ага. Или тебе переехать в Ленинград. А танки разместить на Невском, да? Сколько раз тебе говорил, это невозможно. К сожалению. Иди спокойно, здесь воробью по колено. Я в этой речке пескарей руками ловил. Ракин! покажите, тогда я посмотрю. Иди-ка сюда! Вася, я прошу тебя, Вася! Спокойно, Танюш, спокойно. Я его сейчас научу, кому можно грозить кулачком, а кому нельзя. Что что убийца делаешь-то? А ты как ездишь? Разобьешь своих малолеток, а мое железо. Мне за тебя в тюрьму ну, отдали! Стива! Смазик, я прошу тебя, Вадя! Ты... Василий! Ура! Ну что, будешь грозить? Нет, сдаюсь! Здоров, брательник! Федор! А ну, у вас! Здорово, родня! Здорово! Приезжай, там уже заждались. А ты куда? Да. Ну вот отведу машину в стоило, а потом верну. Ну, давай до вечера. До вечера. Папа, Бар, ты его победил? Победил, конечно победил. Еще бы не победить младшего брательника-то. Воля, моя воля, золотая ты моя. Воля сокол поднебесный, воля светлая заря. места-то а каждый кулик свое болото хвалит что говоришь-то Изумительная, говорю красота ну вот зачем нам этот юг нужен ты мне этих разговоров не заводи бракина то поссоримся ладно ладно молчу Попьем же мы парного молочка. Не люблю парное молоко. А я люблю. И дети тоже любят. Правда, Димка? А я не знаю. А я люблю, я все люблю. А не те, что ли? Она. А кто ж еще? Ну, здравствуй, здравствуйте, здорово, Дорогие, дорогие. приветствую, приехали. Мама. мама. Здравствуй. Здравствуй, мам. Здравствуйте. мама. Иди сюда, Здравствуйте. Пригожив, как Здравствуй, здравствуй, С Милости красавица. просим, да. милости просим. Ну, пошли. Дим, где ты? ты? Проходите. Ой, тяжелый-то какой. Ну, Паша, проходите, проходите вы избу дорогие а, да. мои. А то у тебя есть? Надень. Фасону покажешь девкам нашим. Умоюсь, разберу чемоданы и переоденусь. Ладно, дед, хватит тебе. Проходите, проходите, милые мои, проходите. Жибать. А чинов, я гляжу, у тебя с прошлого года не прибавилось. Не прибавилось, бать, не прибавилось. А Санька Рог, Фомбе Герогова сын, ты помнишь его? Помню. Весной приезжал. Так у него в Петлице, это, ну как его, вроде туза. А, понятно, полковник. Он брик. А ты чего же? А чего я? Или вас, комиссаров, чинами не жалуют? Не в чинах дело батя. Это я понимаю. Ну ты лей, лей, лей давай, лей! Ну, а так можно ходить по деревне? Ай. Это вам, мама. Спасибо. Теплый. такая. Тебя зовут? Дед Федор. А бабушку баба Марфа ты что совсем забыл? Ага. Нечасто видать вспоминали. Да, да бросьте, что? Вы. Они от меня отвыкли. Сам дома бываю всего ничего. Понятно. Служба. У нас тут тоже мобилизация. Алешка Бабинов, нашей дуняшки муж. Ну -ну. Коммунизм объявил. Чего-чего? Коммунизм Здорово, брательник Здравствуй, Дуняшка Здравствуй Ух ты, какой у нас Здравствуй, ты. Боец растет Алексей ты твой где? Да где же ему быть? Правление А ты работаешь А то как же, вот сейчас ребенку уложу и с Аниськой на ферму А ну давай быстро собирайся ну, Вот, Дуняшенька, черепаховый гребень Специально для твоих волос Спасибо. У Алексея не повал, Ему без разницы, кумли, ли, сват ли, родная жена. Это точно. Онись я. Мужики вечером рыбалку надумали. Вот там повидаемся, наговоримся. Хорошо. Здравствуйте, люди добрые. Здравствуй, брательник. Здравствуй, Ванечка. А это вам, красавица. Я рад, что вы приехали. Я вас очень люблю. Спасибо. Ну вот, больше ждать никого не будем. Садитесь за стол. Садись, сын. Спасибо, мама. Я помогу вам, мама. Так. Садись, доченька, садись, милая. Я хозяйка здесь, Дим, я сама. Держи. А коленка, держи. О. Дай хлеба. С Богом. Р -р -р -р! Стой, черт! Вот человек. Не пожить, не помирить спокойно не даст. Хлеб до да соль честному народу. С приездом, Татьяна Алексеевна. Вася, я за тобой. Заходи, Алеш, садись. Пообедайте с нами. Благодарю вас. Некогда. Ни единой минуты нет. Народ собрался. Начальство сейчас пожалует. Так что, Вася, поехали. Но ну, а я-то тебе зачем? Для вдохновения, Вася. Только форму надень, кабуру, ремень, портупеешь, чтобы все как положено. Чтобы люди видели, наши войны не дремлют, наша армия на чеку. И пообедать не дашь? Нет, потом пообедаешь. Ну, ладно. Татьяна Алексеевна, и вы приходите. После митинга танцы будут под настоящий оркестр. Так что ждем вас. Спасибо. Приду. Дед, я тебя от митинга освободил, потому что рыбалка ночью. Так что выспаться не забудь. Хорош, то что надо. Поехали. А может быть на мотоцикле с треском? Э, нет. Меня от одного ихнего запаха с души воротит. Просим. Поехали! Алло! Петка! Кончай мазать! Давай со мной, на митинг! Кто такой? Библиотекарь! Чудной немного! No! No! No! Oh, мы красные кавалеристы yeah. и про нас блинники речисты. Yeah. Я веду рассказ. Жизнь прекрасна, Вася. У меня сегодня настроение такое, понимаешь? Я да уже отец рассказал. Я правда не понял. Ты что, коммунизм в колхозе объявил? Да, объявил. А тебе что, не нравится? Ну и какой коммунизм? В первую очередь, героический труд. А тогда уже ясль бесплатный раз, одежда рабочая, спецодежда, значит, бесплатная два, столовка бесплатная на полях, на фермах три, плюс образование, лечение, это уже от государства, я хочу, чтобы люди были счастливы. Мы красные кавалеристы, и про нас былинники речистые ведут рассказ о том, как ночи ясные, о том, как не ненастые. мы смело, мы гордо в идем. Видишь, будьем нас смелее в бой. Батальонный комиссар Брагин, наш земляк, прибыл на побывку. Тоже скажет несколько слов. Здрасте. Здрасте, товарищи. Здорово, бабоньки. Петровичу. Как у вас? Готово? Молодцы. Здрасте, товарищи. Товарищи. Митинг, посвященный открытию первой в мире коммунистической столовой, объявляю открытым! В этот торжественный день нас приехал поздравить секретарь райкомов, всеми уважаемый товарищ Рощин Александр Сергеевич! Товарищи, коммунизм самый прекрасный! Самый передовой общественный порядок на земле. Я сегодня насчитал, что у нас уже целых пять признаков коммунизма. Вы их знаете, кончай мазать. Петь, сегодня пять, завтра будет шесть, а потом все больше и больше. И так будет в каждом колхозе по всей нашей стране. Товарищи, только опять заранее предупреждаю, что в нашем колхозе не будет пощады лентяям и сомневающимся. Нам нужны светлые, работящие и верящие люди, и тогда мы окончательно придем к победе коммунизма. <связи> Только бы нам не помешали. Но тут, товарищи, у нас есть надежда, что наша родная рабоче-крестьянская армия этого не позволит. Правильно я говорю? Подтвердить мои слова, наш земляк, политический комиссар нашей доблестной Красной Армии, товарищ Брагин. Тебе слово, Василий. Не робей, Васятка. Я не боюсь. Только время нынче такое. Мы не хотим войны, но долго ли они дадут нам спокойно дышать, я не знаю. К сожалению, не знаю. Но знаю твердо одно и говорю вам это ответственно и уверенно. Когда бы и какой бы ни напал на нас враг, он будет разбит. Непременно будет разбит. А теперь всех присутствующих, Приглашаю на первый в мире коммунистический обед. Прошу, товарищ. До аппетита! Прошу! надолго, на речку не бегай. Что это? Это Шопен, Ванечка. Помнишь, ты слушал его в прошлом году по радио? Помню, Спасибо, Татьяна. Мама, мамочка, он такой красивый, одинокий. Давай его возьмем в Ленинград. Отпусти его немедленно! Мой руки спать! Господи, извините, папа. Да не надо, не надо. Сам уйдет. Скоро кончится. Потом танцы. Пойдем китайничать. Нет, танцы. мне детей Пойдем. надо укладывать. Молодец. Иди ко мне, мой хороший. О, идите, идите, я сама уложу. И сказку ты расскажешь? сказку расскажу. Не страшно? Да зачем же страшно, милый ты мой. Мам, ты иди. Спасибо за разрешение. Это было сегодня в лесу. Лес в объятия жаркого лета. Серебристой слезой по лицу По осинке скатился листок Затишье, печальный восторг Прошептал, не заботится о Я сказал себе, вспомню тогда Когда время настанет прощаться И листва отвечала мне, да Сердце более горьковато на вкус Как листок я уже не вернусь Здесь я жил, я любил, я был счастлив Как грустно Ванечка, милый, у тебя же дат Почему же ты пастух? Я с детства мечтал стать пастухом. Как увидел первый раз пастуха с длинным кнутом в соломенной шляпе. Как хлопнул он своим кнутом. Так с тех пор и мечтал. Значит, твоя мечта сбылась. Да, моя мечта сбылась. И нет больше никаких желаний. Ну почему? Желаний много. А я думаю, с кем это наш Ванечка гуляет? Потом смотрю с родственницы. Ну, думаю, ничего, подойти можно. Вас, кажется, Таней зовут. Да, а вас? А меня зовите любовью. Любовь я. Вот это чебрец. Травка незрачная, но лечебная. Спасибо, Ваня. Ага. А? Сиська -себурочка! Сиська -себурочка! Сиська -себурочка! Петрович! Три, четыре. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Здрасте. Ну, что вас? Танцуем по старой пальце. Тут же надо, да сестры. Ну, хорошо. Если у тебя бесплатные, столовка тоже. А если с выселок детишек твои, если придут отдавать? Или в столовку кто придет? Тогда что? Тогда, извиняюсь, платите денежки. Вот. Видишь? Что видишь? А дальше что? Я говорю и повторяю, я строю коммунизм в одном отдельно взятом колхозе. Ну, построил ты. А рядом что? Что? А то, что в солому скрышь, на корм скоту стравляют. Так что, мне тоже как они соломы скотину кормить. Нет, вы, пожалуйста, забирайте, что положено. Ну, скажем, половину. А остальное мне. И уж как я с ним поступлю, это тоже мое дело. Ну, то есть наше. Мы сами решим. Ишь, чего захотел. Ой, что это? Зарево такой красивое. Это не зарево, дочка. Это пожар. кооперативно работают. Дыма без огня не бывает. Документики ваши попрошу. У меня нет с собой документов. Это земляк наш. Сын мой. Это мой брат. Мы все были на озере, когда загорелось. Хорошо, хорошо. Разберемся. Как же так друг загорелось? Вы председатель? Да. Это поджог. <связывая> это... Это они мечту мою подожгли. Ну ничего, я найду, кто это сделал. Тогда они мне за все ответят. Ответят, ответят. А пока с тебя спрос, товарищ Бабинов. Не фантазии надо разводить, а бдительность укреплять. Вот так. Ну что ж, документы ваши в порядке. Счастливо отдыхать, товарищ комиссар. Идите в дом, делом каким займитесь. Я сейчас бросить. Ну пойми. Мне нужно в Ленинград. Ненадолго, на два-три дня. По пути заеду в Обсков, как бы Лешку там не загребли, надолго наговорит им там про свой коммунизм. О себе не думаешь, Брагин? Подумай о детях. Таня, я думаю. Подожди. Побудь немного с ребятами здесь. Я еду в Севастополь, Брагин, ты ничем не поможешь, только сам. А Юрку шмидт вот так вот в эмочке раскатывают, да? А я ему верю, понимаешь, верю! Так куда же я еду? Муж моего Алексея. Господи, не дай пропасть мужу моего Алексея. Господи, будь милости, отведи беду от мужа моего Алексея. До свидания, Танечка. Вот возьмите, травка особая. Положите какую-нибудь любимую книгу между страницами. Откройте как мне. Она так и пахнет нашими полями. И нас сразу вспомнит. Прощайте, Танечка. Спасибо, Ванечка. Ну, счастливым. Это было Yeah. <laughs> Будьте внимательны и осторожны. Стоянка поезда две минуты. Поторопитесь, поезд отправляется. Не ему здесь будет очень хорошо. Скажите, а что это за птица? Это не птица. Это памятник затопленным кораблям.